на связи Александра Бонина. В этом видео мы с вами поговорим об основных симптомах шейного остеохондроза. Их условно подразделяет на три группы. Первая группа, она относится к болевым ощущениям, то есть она проявляется либо в виде локальной боли в области затылка, либо шеи. Также эта боль может быть и то есть распространяться на правую, либо левую руку и идти либо до пальцев, кистей до самой кисти до предплечья или даже локали... локализоваться больше на плечевых суставах данная боль может быть либо ноющей и постоянной то есть постоянно раздражающей такой и распространяющейся по допустим по всей шее, либо как раз таки на руку либо это может быть какая-то локальная более остро стреляющая боль в результате защемления нервного корешка вторая группа симптомов это двигательные расстройства в первую очередь это ригидность мышц шеи и затылка. То есть когда вы не можете нормально повернуть голову, либо наклонить, либо вообще сделать какое-либо движение в шейном отделе позвоночника. Это как раз и есть ригидность затылочных и шейных мышц. Кроме того, это ограничение подвижности также и в плечевом суставе. Это уже будет называться как синдром плечо-лопаточного периартроза. Либо это может быть и распространение вообще на всю руку включая и онемение пальцев рук, онемение кистей, либо онемение по ходу, допустим, боковой поверхности плеча либо предплечья. И третья группа – это вегетососудистые проявления, то есть проявления со стороны сосудов. Так как происходит их либо спазм, либо защемление в позвоночнике, в результате могут быть такие симптомы, как головные боли, головокружение, мелькание мушек перед глазами, также могут быть нарушения со стороны слуха, допустим, как шум в ушах иногда, или как будто бы у вас серная пробка, и вы на одно ухо плохо слышите. Это уже будет относиться к синдрому позвоночной артерии, который также является компонентом шейного остеохондроза уже только более осложненного варианта но об этих синдромах я вам расскажу о на других своих видео поэтому если хотите узнать о них подробнее то подписывайтесь на мой канал в youtube и вы узнаете достаточно много дополнительной информации